Всех приветствую, всех приветствую. Итак, перед вами видео под названием «Предсказания Кассандры». Это мои предсказания вам, дорогие, на 2023 год. Этот год мы ждем, в этот год мы ждем много хороших, сильных, добрых побед, много радости, счастья. Ждем какой-то стабилизации, восстановления наших ресурсов в чем-то. И, значит, будем, сейчас с вами будем добывать информацию на колода Оракул и на астрологических, естественно. Я буду по порядку, вот, так сказать, трактовать. Вы спонтанно, не напрягаясь, выбираете свою цифру от 1 до 7, под видео тайминга не будет. Будете искать и получать свою информацию. Итак, загадывайте. Хорошо, я начинаю. Еще будут подсказки маленькие из бабушкиной шкатулки. В принципе, я буду трактовать, дорогие мои, Четыре карты. Вы можете, конечно, расшифровать эти четыре карты, как первые три месяца, вторые три месяца года, да? Уж разберитесь в зашифрованных моментах. Карты скачут, карты скачут, скачут. О, как! Заболталась прямо. Ну, ничего. Значит, смотрите, цифра 6. У вас что-то очень зашифровано, что-то спрятано. Что-то прямо выстрелит вдруг. Итак, я начинаю. Цифра 1. Начало года, года будет для вас таким спящим. Таким, со сложными разворотами. Даже если вы хотите, но внешние события, скорее всего, не дадут вам возможности развернуться. Как будто вот вы кого-то пропускаете вперед, вы ждете своей очереди. И, наверное, это правильно тут не высовываться. Дальше идет карта непростых таких моментов, когда у вас ощущение зажатости. Как интересно, смотрите, в принципе... Первые полгода наблюдается зажатость. В чем? У вас будет ощущение, что вот вы замкнуты, вы не можете куда-то дальше пойти, вы не можете развернуться с какой-то идеей, даже если вы стараетесь, какие-то вокруг сложились препоны, преграды, и вам это очень мешает развернуться так, как вам хотелось бы. Идем дальше. Карта м -м, хорошей жизни, хороших успехов, но она лежит перевернутая. Это говорит о том, что, что только при соблюдении законов, при соблюдении инструкций, при соблюдении каких-то жизненных условий и устоев и чьих-то традиций, с учетом чьих-то традиций, слабый, но разворот начнется только для ваших каких-то мощных идей во второй части года. И смотрите, как хорошо. И карта фортуны. То есть вот... Если вы так долго, как это, знаете, в той песне, если долго мучиться, что-нибудь получится, то есть вы тут как через Сатурн вынашиваете, рожаете, концентрируете, 10 раз, 20 раз переписываете план в голове или в реальности, 10 раз или 20 раз ищете правильные пути, как в лабиринте к своей цели. И смотрите, то есть начало, мощное начало, дорогие мои, придется нам... По три последние месяца года, да? чтобы вот вы понимали. Октябрь, ноябрь, декабрь, я бы сказала. И подсказка из бабушкиной шкатулки. Учись понимать своих ближних и вовремя проверять свою Свои почки и свою линию напора. Свои почки и свою линию напора. Вот тут очень, кстати, интересно, вот что такое линия напора. Может быть, допустим, сейчас вы где-то перегнули палку или пережали кого-то из своих близких, в какой-то теме, в какой-то просьбе, в каком-то намерении. И вот близкий, может быть, который с вами там распределяет ресурсы вашей семьи или ваши родные ресурсы, не хочет вам давать деньги на ваш проект, ну допустим, неважно он или она. То есть если вот так, как я сейчас говорю, то первые три месяца любые ваши поползновения будут заканчиваться с ну, отказом, такой откат. Когда карта говорит, иди спи, иди смотри в себя, делай каждодневные дела. Делай то, что ты должен, то, что ты должна. Но не высовывайся, не ищи вокруг какой-то помощи, вряд ли помощь тут будет. Ну вот тут такой момент. Надеюсь, дорогие мои, надеюсь за... буду благодарна за лайки. Теперь переходим к цифре 2. Что мы видим тут? Первые три месяца года, ну, начало года, может дать вам э, негативные эмоции, э, вас будут раздражать какие-то информации, какие-то сплетни, какие-то... Э, какие-то приказы даже, я бы сказала, чьи-то просьбы, то есть раздражающие. Я прям, понимаете, не могу сказать, что прямо первые три месяца, то есть январь, февраль, март, вы прям будете все три месяца сидеть и злиться. Но это карта раздражения. Раздражение на любую тему. Что вот у вас... не, вот Смотрите, тут ключик нарисован. Часть ключика. Да, что вот у вас часть есть. Второй части пазла не хватает. И из-за этого вы не можете прийти ко второй части чего-то. Это вот интересно. Также первое полугодие будет вам... Даст какие-то... Много забот по домашним темам. Может даже у кого-то юбилей, допустим, у кого-то интересная там свадьба, или у кого-то рождение ребенка из родни или в вашем там, доме что-то намечается. То есть вы будете больше жить внутренне, семейными интересами, чем, допустим, работа и внешнее что-то. Идем дальше. Дальше тема очень хорошая, договорная, это тема ключей. То есть смотрите, если вы тут не можете достичь, найти ключа, тут вам предложат ключ. Вторая часть года более плодотворна, там вам предлагают сотрудничество или отвечают положительно на ваши идеи, что-то обгерчается, усиливается, особенно усиливается, вы можете в конце года что-то объявлять, выпячиваться, как солнышко, что-то обгерчаться, не стесняться идти в банк, как говорится, не в банк, а в банк. Да? В банк там сами посмотрите, надо вам, не надо идти. И вообще эта карта отвечающая в таком положении за что-то отцовское. Может быть наследство по отцовской линии, как вариант. То есть вот тут мне нравится, тут интересно, яркий ну, вторая часть 2023 года даст вам больше яркости, больше возможностей, больше удач, вот больше тепла. Может, кто-то из вас даже в конце года захочет там поехать где-то косточки погреть в хорошем смысле слова. И что же подсказывает вам моя бабушкина шкатулка? Слушай советы бывалых. Цифра 7 тебе поможет. Вот, дорогие мои двоечки вот такой вам был Тут от меня такая подсказка такие советы пишите кстати под этим видео вы можете писать свои пожелания на этот год и они будут сбываться свои пожелания теперь переходим к цифре 3 первая часть года откроет вам тайну или у вас откроются глаза на тему, кто же вам мешает прийти к вашей цели. Какая же сволочь, так сказать, прямо делает подножки, явно или втихаря. И вам это очень, конечно, ну, естественно, ничего хорошего тут нету. Возможно, даже будете выяснять отношения с кем-то, кто который с человеком, который вас куда-то как будто оно как будто не пускает, как будто мешает прийти вам э, к вашей цели. Даже вот тут такой момент есть что препятствия, карта препятствий, она еще перевернута, она даже какая-то еще более занегативленная. То есть вы, возможно, будете продираться через тернии к своим звездам, но что тут интересно, тут еще интересно, это можно еще приурочить к тому, что в первой части, в, первой полу, в первом полугодии 2023 года, к сожалению, есть тенденция какой-то, если вы за рулем, к небольшой аварии. Это тут есть. Особенно, может быть, ну вот где-то, ну не буду, ладно, расстраивать Ну вот как-то так, да, ну на всякий случай. Дальше карта Нептун. Нептун это когда туманность вокруг нас, когда, может быть, надо какие-то таблетки попить в честь чего-то. Нептун это, конечно, и религия. Я бы вам советовала бы... Если у вас первое полугодие проходит не так, как вам надо, может быть, обратитесь, подойдите ближе к церкви, в прямом смысле слова. Попросите там, как говорится, вот у высших сил, даже лично у вашего Создателя, попросите, пообщайтесь с умершими, может быть, предками, кто старше, как-то вот так. Может быть, помоги чтобы твои дела сладились, сдвинулись. Помоги кому-то, кто в твоей родне, в твоей ветке, но старше тебя. Вот тут намек такой есть. Ну и вообще, это говорит, что ближе к лету кто-то из вас поедет, может, в какое-то путешествие по воде или около воды. Идем дальше. Дальше карта знак РАК, знак дома. Очень домашняя, очень хорошая, когда вы чувствуете, что вы дома нужны, вы кому-то там нужны хоть кому-то, и вам это дает такое уютство. Даже если иногда идут какие-то небольшие конфронтации, вам нравится жить в этом состоянии, вам все хорошо. Также советую тут, вот смотрите, интересно вообще тут идет. Какие-то традиции, может быть, родовые, надо наверх вытягивать и ввести в постоянно, так сказать, в обиход регулярно, там или стол собирать один раз, ходить полтора месяца с родственниками или что-то еще ну уж изучите историю своего рода и конец года конец года даже я бы сказала не стоит планировать на конец года предрождественский, там вот в декабре может даже самый хвостик ноября туда попадает но скорее всего тут декабрь нет, я бы сказала нет все-таки четыре дня ноября и весь декабрь там не стоит куда-то уезжать надолго там дела затормозятся. Там будет вот колесо, когда не крутится. Колесо у нас не крутится. Что-то идет не с той скоростью, как мы хотели. Какие-то напряженки. Вообще хочу сказать, что вторая часть... Вообще хочу сказать, что вообще и вторая часть, и первая... Вот, вот здесь напряженка, вторая часть вот этого. И здесь чувствуется и есть в картах напряженка. То есть не настраивайтесь, пожалуйста, на этот год, что вам с неба прям что-то манна небесная прилетит. Живите немножко повседневностью живите немножко в бытовой плоскости и тогда все будет получаться то есть какие-то большущие претензии но вот единственно здесь можно какие-то планы выставлять да вот то есть это 4 5 6 месяц года а вот остальное как-то дает вам как будто вселенная говорит занимайся чем-то своим возможно в 2023 год вы выходите уже но фазе прохождения вас к какой-то важной цели, но вот двигайтесь и двигайтесь. Может быть, не надо новое что-то наворачивать тут плюс ко всему, не усложняйтесь. То есть не усложняйте, не грузите, не догружайте, я бы так сказала. И подсказка из бабушкиной шкатулки. Что воспалится, то лечи. Особенно я скажу вам, вот к теме Нептуна и лекарств, вот значит, ой, ближе к лету что-то может прозвонить в организме, на что, дорогие мои, надо э, делать. Если кто-то собирался там даже зубы чинить, вот вам период хороший. Буду благодарна за лайки и под этим видео можете писать то, что вы хотите от Вселенной в этом 2023 году. Теперь мы переходим к, к цифре 4. Итак, что мы тут видим? Первая карта ведьмы. Ну, смотрите, удивительно. Вот две разные колоды, и тут и ведьма, а тут еще и это самое, и тоже темные силы. То есть цифра 4 вам, как сказать, большой расслабухи, дорогие мои, этот год не даст. Я вас сейчас не пугаю, я вам предлагаю, кто носит, надеть кресты, кто не носит, надеть кресты, какие-то защиты, э -э вот что-то такое. Если совсем сложно будет, обращайтесь ко мне на консультацию через WhatsApp. Только не звоните, а просто пишем «консульт», да? вот так вот. Итак, что я вижу? Я вижу карту ведьмы, то есть первые три месяца 2023 года вы можете или войти, или расхлебывать какие-то ошметки, черных, черных каких-то энергий, если вы октябрь-ноябрь вот этого года, вот сейчас с кем-то поцапались и что-то такое, если какие-то, возможно, тут могут прозвонить магии, связанные с судами, с разборками с разборками интересов с полицейской историей какой-то, ну вот как вариант или когда мы судимся работа плюс начальство тоже как вариант если тема работа, вы судитесь там за какие-то с начальством, тут очень у вас непростые позиции, я бы сказала. Это первые три месяца. Следующие три месяца говорят, защищай, защищай то, что у тебя уже есть. Не растранжирь, не подари, не заложи, ни в коем случае не заложи, плохо закончится. Как-то вот защищай, в том числе, это очень умная карта, она говорит, защищай информацию о своей семье, от внешнего мира. Защищай свои планы от внешнего мира. Вот так вот интересно. Видите, рука закрывает падую. То есть звезды, они даже как падают, можно потерять. уменьшиться в чем-то, в чем-то уменьшится. Мог же то, что вы имеете. Теперь переходим во вторую часть 2023 года. Тут карта Луны перевернута. Ну, Луна, конечно, у нас тоже может э какие-то туманности в ситуациях может дать. Может проблему с мамой, с вашей мамой. Если вы родитель, родительница, может определенные сюрпризы от детей преподнести. Вот такое. Также может эта карта рассказывать о том, что тут тоже не стоит рисковать. Тут могут быть потери или перерасходы в денежных ваших возможностях. вот Давайте посмотрим, что тут. Да? Но... Если будут перерасходы, вы сможете восстановить через работу. Это хорошо. Но все равно даже на работе ты работай, а не рассказывай что-то, какие-то тайные. Или даже, может быть, надо есть какая то рациональное, рационализаторское предложение. Не время пока им делиться с коллективом или с начальством. И конец года, конец года, карта такая темных сил, карта провокаций вас. У вас изнутри маленький чертик прибежит и будет вас подкачивать. Может даже будет вас всего лишь торопить в чем-то. Я вам тогда даю совет, не торопись, особенно в пути, особенно на дороге. Если чертик скажет, Дав давай тебе пора там может, квартиру поменять или что-то там такое. Ну, не знаю. Еще определенная опасность есть от, э, на высоте. Это сюда входят лифты, сюда входят удар тока. Вот на всякий случай. Так что, э, может быть, не торопись, а пойди купи новый электроприбор, а старым не пользуйся, даже если ты торопишься. И подсказка из моей бабушкиной шкатулки. Доверяй реальности в цифре 4, не жадничай. То есть доверяй реальности, а в цифре 4 не жадничай. Вот так. И под этим видео, дорогие мои, вы можете писать свои пожелания на 2023 год. Буду благодарна, конечно, и за лайки. Теперь у нас... Непростая цифра 5. Что же вам? Что же я, как Кассандра, буду вам предсказывать на этот год? Ну, вы смотрите. Так. Итак, первая карта очень интересная. Она говорит э, «Лови подсказки». Лови подсказки у жизни вокруг, у Вселенной. Ну, в принципе, она такая немножко релаксу... релаксуемая карта. То есть не надо заморачиваться очень чем-то. Не взваливай на, себе, на себя какие-то, ну, много сильно... На себя не взваливай чужие какие-то проблемы в том числе. А наблюдай, ты этот период года наблюдатель. Ты наблюдаешь. Может, даже это подсказка такая между строк допустим, не лезть в какие-то конфликты, где люди там разборки, даже если это родня или это на работе, но ну, не лезть, но посмотри, что будет дальше. Сразу не, не лезть там на перекор, так сказать, на перерез ситуации. Дальше мы видим карта, которая может вас в чем-то раздражать. Также, ну, то есть будут ситуации, которые вас будут раздражать. Возможно, вас будут раздражать люди неискренние. Возможно, вы захотите пойти на какой-то концерт, на какой-то театр. То ли будет неудачный поход, то ли не получится билеты купить. Вот тут могут быть сложности. И также обращаю внимание, что творится на дороге, Будь внимателен, будь внимателен на дороге, потому что эта карта в реальности она чисто вот дорожная, вообще она дорожная, конфликтная в пути, может также рассказать и о конфликтах ä, при подписание каких-то договоров, то есть четвертый, 4, 5 и 6 месяц, вот тут осторожно в теме подписания договоров. Кстати, как интересно, эта тенденция у вас тянется и вторая часть года, тоже первые три месяца, говорит, что может сорваться какие-то договора, кто-то напишет, пообещает, да не приедет, не, при, не перешлет, допустим. Могут быть сложности в каком-то в обучении или в сложности в договоренности насчет какого-то обучения и вообще эта карта так вот лежит она говорит «Не, не верь всему что написано вот подумай остановись не принимай близко к сердцу и конец года дает вам помощь от разных людей не только родне но даже от чужих от соседей как-то вот будут к вам благожелательные и будут к вам вот Единственное, может, не надо их эксплуатировать в теме «подвези меня туда», «подвези меня сюда». А вообще неплохо. К концу года вы помиритесь и, и восстановите отношения с теми, с кем может быть вот в начале года или в конце вот нынешнего, сейчас, когда я видео записываю, у вас произошел конфликт. Это хорошая карта и подсказка из бабушкиной шкатулки. По четвергам не спорь в пути. По четвергам не спорь в пути. Да? Хорошо? Вот такая, дорогие мои. Теперь цифра 6. Что же у вас? О, первая карта ⁇ замок. Карта «Замок», дорогие мои, она не очень, конечно, хорошая. Это говорит о том, что первые три месяца в 2023 году у вас будет закрыта перед вами, перед вашим носом даже. Вот вы не ожидаете, раз дверь захлопнулась. Куда-то у вас, может, планы какие-то куда-то зайти, а там дверь захлопнулась. Может быть, вас не пускают в какие-то знания, в какие-то возможности, какой-то блад, какой-то патронаж не хочет вас брать под мышку, да? То есть тут вот, особенно если вам что-то обещало начальство, связанное с продвижением по службе, ну, может быть, отодвиньте это не на первые три месяца, а на вторые три месяца первого полугодия. То есть это четвертый, пятый, шестой месяц 2023 года. Тут еще интересный момент. Будет формироваться на много-намного, на, много, на 9-10 лет минимум вперед какая-то ситуация. Это интересно очень. Или будет формироваться вот что, все, что связано с наследствами, или с родительством, или с вашим родительством, или что-то в судьбе ваших детей, может быть, допустим, будет у вас наклевываться, вы будете понимать, в какой вуз или куда отдадите своего ребенка дальше, или в какое учебное заведение, или куда переводить в, другой, в другую школу в другом районе. Вот тут такое. Вторая часть 2023 года рассказывает о больших каких-то платах, оплатах, переплатах. Может быть, может быть вы копили и наконец-то накопили, и что-то будете вот вдруг, ну, может быть, не вдруг, но вот карта денег, она все равно хорошая. Это когда мы что-то, знаете, покупаем. Но здесь могут всплыть а, ответственность за какие-то... Ну, не знаю, может быть, кредиты или что-то такое вот тут. То, что подписано. Вот такая подсказка. Это первая часть второго полугодия 2023 года. И конец 2023 года может дать вам в прямом смысле торм тормоза в каких-то делах важных. И может в прямом смысле дать вам даже болезнь немножко даже если вы тут переусердствуете какой-то немножко сердечная недостаточность какие-то провалы в иммунитете может астрологически у вас что-то там напряженное по силовым вашим планетам если вы попадете вдруг в эту ситуацию и это вас как-то напугает и вы захотите это расшифровать милости просим ко мне на консультацию в WhatsApp, просто пишите слово Консульт не звонить, а написать слово. И моя бабушка шкатулка говорит о том, что после восьми вечера не быкуй и не выясняй ни с кем отношения. И напомню, под этим видео вы можете писать пожелания, которые хотите, чтобы у вас произошло в этом году. И на повестке момента цифра 7. Ох, вы наши шустрые, необычные цифры <смех> семерочки. Итак, первая часть года может вас не порадовать, как вот вы хотели бы, да? Но тут вам придется или самой что-то разруливать. Кто-то, может, наобещал, но не будет выполнять что-то. Ну и еще все-таки советую подтягивать какого-то мужчину. И еще хочу сказать, что вашего личного здоровья хватит для того, чтобы самому или самой разрулить какие-то дела, особенно связанные с производством, с работой. То есть вот так вот. Дальше тоже, в общем-то, эта карта отвечает за работу. Я хочу сказать, что первые полгода 2023 года у вас очень будет занятость рабочая, производственная очень, вам захочется или придется зарабатывать много денег, чтобы много их потратить. Вот в прямом смысле слова. И вы сможете их заработать. Кстати, начало второе, второе полугодие отмечается картой бинго. То есть это большие очень навороты, большие ваши достижения большие получения, и когда люди, мир вас оценивает в плюс, и начальство, не знаю, соседи и ближние, когда вот там вау, да, вау. И в конце, дорогие мои, в конце года вас ждет любовь, какая-то очень ситуация связана с любовью. Если вы не познакомились, то вот вторая часть года прямо, потому что, прямо для этой цели, потому что первая часть года очень сильно вас будет занимать в теме работа, работа, заботы какие-то, что -то надо разруливать, надо успеть, и я все успеваю. А вторая часть года разрешает вам релакснуться и влюбиться, кто уже в семье хороший секс даст, хороший всплеск старых отношений даст, очень хорошо... Также можно, если женщина смотрит меня, последние три месяца могут вам дать прекрасная тема для омоложения даже небольших каких-то профилактик, а может быть не только профилактик в теме красота и тело. И что же вам говорит моя бабушкина шоколка? Она говорит, что в цифре 3 в мае, Итак, дорогие мои, вам такой бонус. Кто досмотрел до сюда, вам бонус от Кассандры. Сейчас вот вы загадаете цифру 1 или 2 и загадаете внутри свой вопрос. Какой-то насущный, такой важный, который близко с вами лежит, какое-то что-то разрешимое или малоразрешимое, там менять работу, не менять, там уезжать не убе... или убежать или что-то такое. Вот. Загадайте, но загадайте так, что да или нет, чтобы было вот да или нет, и получ... будете получать ответ. Итак, ответ по цифре один. Ответ получаем на астрологических картах. Ну, смотрите, тут затишье или нет. Пустота. Сразу карта вам пустоты вышла. Это значит о чем? Может быть, не совсем пока ваша тема. Может быть, ваш ангел вас оберегает от вхождения вас в эту тему. Может быть при вхождении в эту тему вы столкнетесь с большим количеством плохих людей, а может даже и опасных для вас людей, которые вас ранят в прямом или в переносном смысле. Поэтому на ближайшие 3-4 месяца минимум эта тема не ваша. Минимум. Теперь информация по цифре 2. Быть или не быть, да или нет. Скажу так, для вас эта тема может принести вам напряженности. Если вы очень хотите войти в эту тему, входите. Тут в смысле да, но да с трудностями, с большим расходом ваших энергий. Потому что сильный Марс, он вам Марс как бы... Тут демон будет напрягать, ангел будет помогать. Но ангел тут говорит, карта перевернута, ангел говорит, «Я тебе смогу чем-то помочь, но ты сам-сама будешь разруливать на 80% эту тему сама». Особенно если это касается какого-то лечения, нового вида какого-то лечения или если это касается радикальной перемены в вашей жизни – то есть, в принципе, я хочу сказать так, что вы человек упорный, вы через свои усилия, через труд, всегда через свои идеи, всегда умеете прийти к своей цели, но эта цель для вас трудновата. Вот, дорогие мои, были вам такие подсказки от Кассандры.